Нет об 31 декабря. Человек прям вам предложение. Но это ж.. Главное не предложение. Главное, чтобы не, не Потому что вдруг вот чувак один добавит, скажет, добавлю Я его добавлю, не будет убивать ним Преследовать мне как маньянка. Вот это я боюсь. Погнали в шоном 2. Лайф. И если у тебя VIP-север там нет, у меня севера VIP, я тебе лайк уже как-то не хочу. Там просто ролик записал, и там никто не зашел в него. Я не могу зайти. Ох ты. Так, это что в позе, который сегодня говорил про него. Привет. Все, я перезашел, может происходить. Все происходить там правильно будет так сказать да неужели босса убивать окей okay. ку можно дать по этому и добавить в друзьях моник да можно лайк подписка дискорд в описании там в дискорде овещения ролики с кодами именно в ролике в описание не можем скинуть там Занято и так там полезные ссылки например чтоб продвинуть ролик владислав хватит Okay. А что если я зайду в ди... сейчас зайду в дискорд а там куча спам вот просто интересно конечно не самому заходить а вам показать ещё. сейчас зайду посмотрите. Что там будет. мне очень интересно показать экранчик так. первый дискорд с почтой тут и без почты ход с почтой ход без почты так мне окей держи роль да как-то легко вообще добавить роль очень держи роль ты можешь тут добавлять в принципе плюсик нажимать но для ты не можешь эти запретил вот так вот ну всем запретил я не рад кстати, я я тебе... может быть даже запрещать ну, ну да кстати ну, а так, управление оповещениями с маленькими ну, вот так сделать другой смайлик из не нашего ну, ну хоть добавимся это чат это управлять закрываем доступ. в общем вот у чата тут, чат, тут не, не, нет никакой атаки и так тут у нас сейчас второй запасной Но тоже никого нету опа она тут ничего не писали. привет привет хай хай ой зай ой зачем написал зай Чукай. Okay. Зайди по два.